Всем привет, друзья! Сегодня это ролик про СГО. я решил выпускать ролики каждый день. Меня убили, потому что я включал запись и настраивал. Ладно, подождем. Я вам покажу, как я играю в СГО. Честно, за мои навыки я уже не ручаюсь, потому что я давно не тренировался, поэтому я играю соло пару дней. Ну, месяц. Ну, можно сказать, неделю. Я стараюсь играть усердно. равно. Погнали! о, наш тиммейт победил, ладно, погнали разминочка моих рук если что, тут бы не хопить можно и еще этот еще тут лютый этот короче, вы поняли тут можно бы не хопить, и тут лютый этот кайф М -м -м. короче может быть, я попрошу администраторов Но мне не хотя бы дали чтобы я записывал на их сервере кстати, да, ребята IP и название сервера будет в описании. Хотите, играйте. Я тут часто. Что другого сервера нормального с банихопом я не могу найти. Только этот. Только меня тут часто выносит, потому что я не так долго играю. <coughs> так вот. Тут все вообще играют с ноу потому что скопы тут это таща. Та счастья. Потому что тут, ребята, если ты даже вот так вот будешь прицелом шевелить, тебя будет стрелять туда, куда ты хочешь. Потому что это перелетные снайпера, только совы по видите. Поэтому тут совсем. Ну, что тут только. И поэтому тут только слитые боты. Но я тоже иногда без прицела. Восхищайся эстетикой. Ну, когда уж вообще нельзя. Ну, вот этот челик меня убил без нооскопа. Ну, вот он бот, потому что я его сливаю, но, блин, нооскопами ну, это делать не очень легко. Ладно, я думаю, видосик минут на 20 выйдет. Угу. Потому что я люблю играть. И у моего брата, кстати, тоже канал появился. Я вам ссылку на него тоже скину. Поэтому, ну, все будет в описании, не бойтесь. Пока, если что, компьютер даже тоже не мой, поэтому... Как и в прошлом видео, компьютер тоже не сейчас не мой, поэтому я играю на этом. Вот. Ну, я тоже, походу понял, что ролики надо выпускать каждый день, несмотря с монтажкой. Да, вы в первом ролике, который я выпустил вчера, наверное, монтажку не увидели, но я, я, не, я там сделала что-то. Типа, вроде там графон лучше стал, вроде до 2К или до трех я сделал, не помню. Посмотрите. Ну, и, ну или я сам посмотрел. Ну, если что, у вас тут, тут текст будет. Где-нибудь я его поставлю. А, кстати, ребята, подпишитесь на канал, чтобы я был рад, и можно было это... У меня была мотивация вообще снимать какие-либо какие ролики, потому что мне, было, как вы поняли, я ушел недавно с ютуба, только сейчас опять вернулся, но у меня нет мотивации дальше снимать. А если вы хотя бы 100 сабов добьетесь до, хотя бы до конца июня, я был очень рад. Вот. Ну, все, я врубаю кибермонстров. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да восхищайся эстетикой я данил степанов да кстати ребята, будет на заднем плане музыка <кх> если я ее не забавлю добавить в монтаж конечно если и да ребята на 120 сапов я спалю какая у меня прога для монтажки откуда ладно короче на 120 сапов я как раз таки спалю прогу которую я монтирую Говорю сразу, есть бесплатно, а есть платно. Я пользуюсь платный да. Сразу за год могу платить. М -м -м, не знаю, ютуберам что не дадут Не дают, дают. Оба дают, но это не точно. Я не знаю, я тут всего пару дней играю. Только вчера и позавчера. Короче, вчера позавчера я начал играть. Ну, давайте еще две катки сыграем. С Кью Лучше. Одна не полная и две пол. Купить правильный статус. Ну да, ну да. И, кстати, может быть, я скоро донаты запущу, чтобы этот... Мне хоть кто-то мог донатить. Ну, сейчас мне лень, поэтому я сделаю как-нибудь попозже. Может, в следующем видео буду запариваться сегодня. А, кстати, насчет роликов. Если хоть просмотры нач начнут идти, то я постараюсь снять какое нибудь видео с Шарком М -м, с Делабом да он вроде тоже канал забросил но может быть с ним с ним совместно может тогда актив поднимется а то Шарк ну, он как этот как свет на моем канале но у него этот у него ничего не тянет по типу квестки у него даже квест не тянет понимаете и может быть я буду стримить на Linux. Да, мне поменяют сэнды на Linux. Но это не мой компьютер сейчас. А то очень до десятая. Как вы не знаете. Всем покажу мои знания в науке. Отличные. Это разминка, поэтому тут все ок. Тут можно. так я не знаю у меня постоянно начинается такое будто деградирование я добавлю какую-нибудь релакс музыку чтобы вам было интересно смотреть ролик здесь надеюсь он для вас в норм, в норм качестве будет выпускаться я сделаю примерно 8 гигабайтов видео да да не спрашивайте я реально буду делать видео с 8 я не знаю чем чем рассказывать Тиха. ну флешка конечно очень помощь от а не этот врагов эм. кстати ребята может быть я потом буду делать вопрос ответы и мульти когда научусь нормально играть хотя бы через два месяца может я буду делать муви. топовые или через годик а вы видите у меня мувы через год примерно потому что мне надо учиться играть я буду играть каждый день да. на ребята извините но пр на прайм я тоже буду попить. ой пойдемте а не он вот, как видите прайм из команды на Почему-то такие с начал залетать. После Наруто такие с Давайте поговорим о аниме. На Кстати, да, ребят, напишите в комментариях, какое аниме вы смотри смотрите вообще. Ну, если вы сейчас смотрите аниме. Вопрос не для всех. Знаю. Знаю, что вопрос не для всех. Многие не смотрят аниме. Что Считайте, что они фиговые, там, тп. А, фигово. Поэтому можете нет может не говорить что он, он, он не нравится поэтому я не требую чтобы вы его оскорбляли вот потому что я не хочу чтобы кто-то оскорблял аниме если вам не нравится не так скажите но не оскорбляйте его потому что у каждого есть личное мнение вот. угу. говорю как реально истинный анимачник но что так есть между прочим но Мне поскучно просто скучно поиграть захотел вот ну, а скучно стало чего вот а кстати кто вообще относится к реске? если я увижу лютый актив потому что ласт рейнс ну, за пять часов набрал один просмотр это он мой поэтому можете пожалуйста нет не принимать строго я только на ютуб вернуться я хочу сыграть Другой и не сейчас перейдем с я не люблю себя без вот Лего, а, ну, тут найдем так так ну есть и тут на хотя бы одного найти софир прайм сделка было и вес ну вес на многих серверах пришли попробуем ну, ну, подождем М -м, мне скучно я не знаю чего не скатывать мне просто скучно Мне кажется, что у тех игроков что-то были. Ну либо я... Кстати, да, ребята, кто хочет с собой поиграть, пишите свой код в, в комментарии, и я попробую с вами поиграть. Мне нравится, что к нам с криком лезвием, но вообще я отдан этим этим керамитам. Я равно, честно хз, почему Тут не так, как на том сервере. Но сколько-то не такие топовые получатся. Ааа, ну блин, ну скучно, мне скучно, что поделать. Ладно, наверное, на этом я буду заканчивать ролик. Мне кажется, я просто орала, что все читеры на самом ролике, но я думаю, вам было интересно смотреть 11 минут ролика. Ладно.